Смысл этой торговой системы заключается в том, что пока мы находимся в сделке, мы ничего не зарабатываем, а как только выходим из нее и неважно куда пойдет рынок, зарабатываем. Нестандартный подход к торговле на канале самообучения трейдингу. Продолжаем экспериментальную торговлю, в которой уже за 6 торговых сессий ни разу не было убытка. Продолжаем потому что это вторая часть эксперимента, на первую часть ссылка будет вверху. В предыдущей части мы вышли в районе 72 700 и рынок улетел без нас еще на 800 пунктов. Зона выхода обозначена синим прямоугольником. Сейчас находимся в шарте на 10 контрактов. В 8 зашли по 73 500, двумя добавились по 73 100. 8 контрактов у нас в безубытке. Для двух новых до 400 пунктов. То есть в случае, если цена пойдет против нас, мы рискуем 800 пунктами. Для 8 контрактов это 100 пунктов. Переносим безубыточный стоп еще на 100 пунктов. Теперь для этих двух контрактов ожидаем формирование зоны для стопа и зоны для безубытка. О которых мы говорили в первой части. Зоны стопа и безубытка сформировались на расстоянии 100 пунктов. Плюс-минус выставляем там стоп-лимитные заявки и возвращаем стоп-лосс 8 контрактов на свое место. Далее набираем объем аналогичным образом. Напоминаю, что мы не зарабатываем, пока находимся в сделке и зарабатываем, когда выходим из нее. Цель дотянуть до своих заявок, от которых убежала цена в первой части. Подписывайся на канал и переходи в конце видео в плейлист, где я рассказываю о своем подходе к торговле,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 Выходим из шарта и входим в первоначальную сделку. Полностью перезашли в сделку, находимся в области ретеста, наращиваем объем, входим на два контракта, действуем по системе. График отрисовал зону стопа и прошел до безубытка. В данный момент времени находимся в сделке 14 контрактами, ничем не рискуя. Продолжаем набирать объем. Ставь лайк этому видео, потому что эти лайки заряжены на удачу. Я сам поставил лайк и уже 6 дней торгую без убытка. Доказательства у вас перед глазами. Открывается следующая торговая сессия, и рынок спота передает привет, выбив стопы на 1300 пунктов ниже. Предполагаю, что мы движемся в правильном направлении, набираем объем. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему происходят такие гэпы. Пошел пробой наклонного уровня, будем ждать точку начала отката. Выходят объемы, цена стоит на месте. Для меня это сигнал «Выходим». Ставь лайк, подписывайся на канал и смотри, как отработается шорт и где будет возврат в основную сделку. Также переходи в плейлист, здесь нестандартный подход к торговле, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.